Всем привет! Вот сегодня попробуем реанимировать, восстановить вот этот автомобильный аккумулятор. Так, аккумулятор-то работает. Если к нему подключить слабую нагрузку, лампа горит, и вроде бы не видно, что с ним какие-то проблемы. Но, увы, всем есть один нюанс. Так, сейчас откроем крышки. Так, я его уже открывал, так что вторую половину, ну вторую крышку не буду снимать. Проблем уже выяснил проблему. Так. Что произойдет, если подключить к нему зарядное устройство? Так. И что мы видим? Вот эти банки уже полностью заряжены. Уже видите, они уже кипят, уже идет газовое деление. Также и остальные три вот эти. Однако вот это крайне вообще мертва, молчит. Так, она, видимо, переполюсована, она разрядилась какого-то хрена первая, чем остальные. Так, я уже отключу зарядку. Так, разрядилась она каким-то образом раньше остальных, и из-за этого остальные быстрее заряжаются, чем вот эта. И никак она не может набрать заряд, из-за того, что эти, уже у них уже очень большое сопротивление, когда они заряжены. По пластинам там видно, что на них уже сульфатация, уже в кристаллах все. Так, сейчас попробуем его реанимировать, но этот метод поможет только если здесь не закорочены пластины. Так, по напряжению сейчас проверим. Так, напряжение тут 12,32. 12, так, банка надеюсь не закорочена, тогда было бы около 10 вольт. Видимо, она просто имеет меньшую емкость. Именно крайней, так чаще всего происходит. Она могла быть к двигателю, допустим, горячему месту, хотя уровень электролита вроде бы одинаковый. Так, вот что происходит при подключении нагрузки. Так, подключаем преобразователь напряжение, который из 12 делает, ну преобразует 220 переменного. Так, и вот подключаю к нему такую очень даже нехильную нагрузку в виде пылесоса. Так, включаем инвертор. Так, нажимаю на кнопку настройка вообще на минимум. Вся, Инвертор ушел в защиту от переразряда аккумулятора, потому что напряжение резко скакнуло вниз. И все. Так. Однако слабую нагрузку он держит. Лампы горит автомобильно. Так, это все говорит о этой банке. Что она уже разрежена полностью, очень большое сопротивление имеет. Так, ну попробуем сейчас его восстановить. Выйдет это или нет. Так, ну-ка посмотрим еще раз. Включаем. Все. Так, сейчас нам предстоит заряжать отдельно эту банку. Да. Дело это не очень-то легкое, не очень безопасное и не очень полезное для легких. Так, у аккумулятора банки, ну пакеты с пластинами. Шесть элементов соединены толстыми такими перемычками, одна с другой, одна с другой, вот так они идут, одна здесь, одна тут, одна здесь, одна тут. Так, здесь у нас клемма минус, вот тут у нас клемма плюс, вон там вот эта вот коричневая фигня, это и есть эта перемычка. Вот теперь нужно с нее счистить вот этот, как он там, блин, я забыл называется, не помню, окис свинца, двуокис свинца, я же сам забыл плюсовых электродов, но ну, сейчас просто не могу вспомнить. Счистить до самого свинца и туда попробовать припаять или медный, хотя медный это для аккумулятора может вредный, но облуженный свинцовый какой-нибудь проводок, вывести его наружу и отдельно заряжать вот эту банку, до того, когда она уже наберет нормальную емкость. Вспомнил, оксид свинца. Да, геморройная, так через камеру, конечно. Сещаем, да. Свинцового цвета. Вот пошел уже цвет свинца. Ну, цвет серебристый металл. Так, дальше надо взять. Ну просто салфетку бумажную и вытереть эту перемычку от электролита, чтобы она была сухая, чтобы туда хорошо припаялась. Сейчас, паяльник нагреется. Ну, это в обслуживаемых аккумуляторах в старых. У них прям корпус другой совсем разборный. Вот эти перемычки прямо вот тут расположены. Сверху вот так. Там все это так просто делается вообще. А это признается, чтобы влазить у него внутрь. Так, ну сейчас вот берем кусок провода. Сейчас его весь свинцом облужаем, чтобы медь не торчала. Туда впаиваем и отдельно заряжаем эту банку. Паять это просто нереально. Нифига не выходит припаять, потому что все равно там влажное шипит и остывает сразу. Нашел другой выход. Взял мелкий крокользильчик вот такой. Ну как прищепку, только мелкий. И закусил там за эту перемычку. Ее очистил от всего. Вроде бы. контакт должен быть. Так, еще раз напоследок включаем пылесос. Вот и все. все, напряжение просаживается и отключается, так, ну попробуем зарядить, берем зарядное устройство, это у нас минус, это у нас плюс, так, и даже не знаю какой ток сначала настроить, Мы настроим 2 ампера, Максимум устройство может выдать 7 ампер. Но настроим сначала 2 ампера. Так, ну вот 2,2 вольта на этой банке. Надо следить, чтобы больше трех точек не убежало. Следить за током. Если будет расти напряжение, то ток сразу уменьшается. Зарядка-то обычная, советская. Рассвет 2. безо всяких особых мозгов. Только лишь ручная регулировка тока и стабилизированный ток. Так, ну вот теперь надо заряжать и ждать. Так, ну вот так это происходит. Надеюсь, что нету замыкания этой банки. Если замыкание, то она будет греться где-то сверху обычно и будет шипеть. Если послушать ухом, то это все. Аккумулятор выбрасывать. Есть другой способ, это наоборот, не заряжать вот эту банку разряженную, а разрядить все остальные, которые живые, до полного разряда. И потом уже заряжать как положено аккумулятор, минус к минусу, плюс к плюсу, полностью заряжать. Но такой способ все-таки для аккумулятора может быть вреден, потому что полный разряд, это для 700 аккумуляторов довольно неприятное такое дело. Так что лучше отдельно заряжать эту самую больную банку. Здесь конструкцию пришлось поменять, потому что эта стальная вот прищепка, она вся съелась от электролита. Вечно отходит контакт и скрыт это очень небезопасно, может вообще произойти взрыв этой банки от образовавшегося газа. Так что пришлось сделать вот так. Взять свинцовую такую тоненькую проволоку, ну это свинец, припой который напаяли, скрутить его в такую толстую. Штуку и закрепить там на минусовой пластины. На минусовых очень хороший контакт. Там свинец чистый получается. А вот к плюсовому вообще там контакта нет, он твердый. Так, это минусовая пластина, ну, то есть минусовая, как ее назвать? Пакет пластин соединен вот с плюсовыми. Здесь вот перемычкой. Вот тут прямо найдет. Так что этот минус, это вот этот плюс. И так вот заряжать. Вот она заряжается никакого искрения, отличный контакт. Прошло уже почти сутки, по виду банка уже набирает емкость, но, однако, еще не набрала полную, потому что еще ток большой, 3 А я настроил, кипения особо не наблюдается, там 2,2 В держится. Но по цвету пластин уже ну, они, минусы делаются светлые, серые, а плюсы более темные, это значит, что банка заряжается, идет химическая реакция. Будем заряжать дальше, посмотрим, что из этого выйдет. Вот прошло уже более суток. Ток заряда снизили до 500 мА. Так, похоже банка выздоравливает. Посмотрим, что творится на ее клемах при таком токе. Так, полярность неправильная. Так, вот ее напряжение. Так, 2 вольта, 2 десятых. Так, теперь посмотрим, что у нас творится в самой банке. Так, не видно нифига. Как мы видим, уже чуть-чуть булькает. Значит, заряд уже почти прекращен. Так, сейчас подключим зарядное устройство, как положено, клеммом аккумулятора. Ну, что у нас творится? Так, везде наблюдается небольшое побулькивание во всех банках. Напряжение у нас 13,4, при токе 500 мА. Так, в принципе, можем сейчас его уже протестировать. Посмотрим, что из этого вышло. Конечно, его надо будет еще потренировать, разрядить опять, потом зарядить. Лучше, конечно, отдельно эту банку именно но все равно можем проверить так подключили тот же пылесос двухкиловаттный так настройку у него так на минимум на сам минимум так включаем инвертор ну что попробуем включить 2 кВт он уже спокойно тянет. Тут клеммы такие стали горячие, просто ужас. Так, еще один тест. Ну вот, в общем-то, аккумулятор уже почти ожил. Уж вот, пылесос 2000 ватт, это сколько шамперта то из 12 берется. Ну, вот такие дела. Горячий там разогревается нехило. Так, ну вот. Аккумулятор уже вполне способен завести автомобиль. Ну его сейчас надо еще будет потренировать. Опять же разрядить слабой нагрузкой. Чтоб банки все стала одинаковая плотность у них. Потому что мало ли сколько это было разряжено. Ну вот таким образом можно установить аккумулятор. У которого одна банка переполюсована. Вот так. Ну вот, вроде бы и все. Теперь надо его уже закрыть, ну и там еще попробовать. Сколько емкости еще не проверял. Ампертисов-то в нем. Ну вот, в принципе, и все. Всем пока. Из свинцового этого припоя. Блять. Видим туда. Блин. Да шо ж такое -то?